привет народ вещает антон самые привычные вещи встречающиеся нам в повседневной жизни чуть ли не каждый день иногда просто поражают воображение не надо изобретать велосипед говорили они в этом выпуске вы увидите самые крутые велосипеды которые заставят удивиться но ну, а для того чтобы видеть интересные подборки еще чаще не поленитесь поставить этому ролику лайк и подписаться на мой канал а также не забывайте в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей и теперь погнали Скорость, адреналин, драйв – это то, что цепляет практически всех мальчишек с самого раннего возраста. Только вот боюсь, что их родителям с таким рвением детей не хватит никаких нервов. В конце концов, мы у них такие одни, да и жизней у нас не девять, как у котов. Впрочем, человеку, создавшему сие аппарат, удалось угодить и первым, и вторым – на ваших экранах то, что я называл мотомопедом, мотоциклом и велосипедом в одном флаконе. Правда, от мотика здесь исключительно основание, но, согласитесь, выглядит оно стильно, даже слишком. Особого внимания заслуживает сидение, именно оно создает ощущение, будто ты и правда сидишь на мотоцикле. Need for Speed Эта фраза очень точно описывает следующий велосипед, который приглянется всем любителям скоростной езды. Я же, например, предпочитаю что-то более лайтовое, когда можно ехать, залипать на закат, параллельно попивая сок. А эти вот супербыстрые штучки... ну их. Ненужный риск. Отличительной особенностью такого коня, конечно же, является огромная звезда, размером с колесо. Да и вообще со стороны может показаться, что здесь не два, а сразу три колеса. Руль тоже не совсем обычный, рогатый. Судя по описанию, разгоняется этот зверь до впечатляющих 64 километров в час обалдеть вот что что а ретро штучки меня всегда впечатляли это же касается и велосипедов вроде этого вы только взгляните на него со стороны приятные цвета необычная форма стильные элементы красота же не иначе глаз радуется за такое не жалко отдать и свою кровную я уже представляю открытые рты проходящих людей кроме того у велосипеда даже есть небольшая сумочка и крепление для насоса что действительно может быть очень полезно в дороге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 Модель по-настоящему прекрасная, с этим не поспоришь. Задний привод, LED-подсветка, бортовой компьютер, независимая регулируемая подвеска, а также дисковые тормоза. Кроме того, здесь есть отдельное местечко под водичку и другие вещи. А еще стоит сказать, что гонять на таком монстре можно везде, как по ровным дорогам, так и по бездорожью, не боясь застрять. Одни люди выбрасывают старые вещи, другие собственноручно собирают из них креативные конструкции. Смотря на этот велосипед, попробуйте угадать, какой путь выбрал изобретатель Колин Ферс. По-моему, ответ очевиден. Хотя… нет, назвать это велосипедом будет огромной ошибкой. На ваших экранах настоящая ракета на колесах. Проект, названный Нора, Колин придумал сам, а затем воплотил в металле. За основу был взят старый велосипед, на который британец установил силовую установку собственной конструкции. Глядя на результат, можно подумать, что аппарат построил опытный инженер, но Ферс всего лишь слесарь-сантехник. Он утверждает, что мастеру не нужен ни дорогой токарный станок, ни огромный сварочный аппарат. Руки. Вот настоящее золото. О проекте Нора Колин говорит следующее. Это ужасно опасный транспорт, но на нем безумно весело кататься. На полном газу, когда двигатель разогрет, он буквально светится красным жаром. Сконструирован мегатранспорт из двух труб. В одну поступает воздух, а из другой исходит пламя. Максимальная скорость, до которой он разгоняется, составляет 80 км в час. На очереди кастомный велосипед, которому дали название «Пиранья». Громко, не правда ли? Сказать о том, что он сразу же бросается в глаза, значит ничего не сказать. Дизайн у модели такой же опасный и агрессивный, как и у этой хищной рыбы, с которой его связали. Кроме того, изюминкой конструкции является хамелеон – окрас, меняющий свой оттенок в зависимости от угла. Да и в целом, велосипед получился стильным. Больше таких нет. Это еще что за... Велосипед? Машина? Велосипедомашина? машина? Нет, нет, слушайте, это веломобиль. Транспортное средство с мускульным приводом, сочетающее простоту, экономичность и экологичность велосипеда с устойчивостью и удобством автомобиля. Готов поспорить, гонять на нем очень комфортно. Предназначен веломобиль, как правило, для езды по дорогам с твердым покрытием. По сравнению с велосипедом он имеет лучшую обтекаемость, защиту от непогоды и более комфортабельную посадку. Только вот есть одно «но». Места-то хоть там достаточно? Помещусь ли я? Ого-го, на ваших экранах кастомный чопер. Кажется, человек, трудившийся над этим зверем, большой фанат канадского футбола. И, похоже, его любимый игрок Бен Кахун. Но согласитесь, оформление стильное. Его оценят даже те, кто совсем ничего не понимают в этом спорте. Синий цвет всегда выглядит выигрышно, а эти рисунки... Не, паренек-молочинка, я б с большим удовольствием прокатился на чем-то подобном. Хотите увидеть самый дорогой веломобиль в мире? Да вот же он! Глядя на Фахраде Farfall FFX, можно подумать, что перед нами ярко-красная Феррари 458 Италия. Но нет, друзья, нет. От этого автомобиля здесь только оболочка, и действительно модная. На самом же деле под корпусом из тонкого пластика скрывается легкий металлический каркас и велосипедные педали. Кроме того, устройство имеет открывающиеся двери и все необходимые заглушки, из-за чего оно могло бы отлично смотреться среди других автомобилей. Жаль, что колеса выдают. А еще у импровизированного велосипеда есть пассажирское место. А это шагоконь, или велосипед с ногами. Впрочем, можете называть его как угодно. Главное, выглядит он эффектно, местами даже пугающе. Словно человека тащит за собой насекомое. И представляете, создатель позиционирует свое детище как прогулочный, блин, вариант. Прогулочный, Карл! Я уже представляю чумелые лица прохожих, когда буду прогуливаться на такой конструкции по местному парку. А теперь немного истории. Честное слово, совсем немного. Представляете, такой дизайн действительно существует, и это не безумная идея одного человека. Он впервые был предложен Тео Янсоном для его невероятных Strand Beasts – серии кинетических скульптур, приводимых в движение ветром. Следующий в моем списке крутейших велосипедов мира – Лоупи Fit. И знаете, в чем его фишка? Внимание! Это первый в мире электрический велосипед, совмещенный с беговой дорожкой. Как по мне, идеальное решение для людей, заботящихся о своем здоровье. Для того, чтобы отправиться на нем в путь, нужно не крутить педали, а... идти. Необычно? По-моему, да. Я бы с большим удовольствием и искрой в глазах тренировался на таком аппарате. Он оборудован электромотором, очень быстро ездит, а также имеет все необходимые для комфортной поездки функции.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 Со стороны может показаться, что это самый обычный велосипед. Если он обычный, тогда возникает вопрос, зачем я включил его в этот выпуск? На самом же деле велосипед совсем не обычный, а со своей изюминкой. Обратите внимание на расположение педалей. Вы когда-нибудь такое видели? Я нет. Но судя по тому, что нам демонстрируют, ездить на нем очень тяжело. Практически невозможно, даже медленно. Однако, несмотря на рисковое решение, у велосипеда есть и свои достоинства. Вот мне, например, очень понравилась расцветка. Голубой с белым смотрится сочно и свежо. И, к слову о поездке, одному гению все же удалось проехать на таком транспорте пару метров. Смельчак. Готовы к наслаждению? Встречайте и e bike Audi. Устройство приводится в движение как электрической мощностью, так и силой мышц человека. Подходит оно как для спортивной езды, так и для фристайла или удовольствия. При его разработке использовались принципы проектирования, применяющиеся в автоспорте. Велосипед получился точным. Даже невооруженным глазом видно, что усилия дизайнеров были направлены на его спортивную функциональность. Воздушная рама байка имеет низко расположенный центр тяжести, так что управление здесь превосходное и по-настоящему спортивное. Велосипед может выбрать один из пяти возможных режимов езды, используя мускульную силу только от электродвигателя или вращая педали с поддержкой электродвигателя. В чистом режиме велосипед использует только силу своих ног, тогда как в полуэлектрическом ему помогает электромотор, помогающий достигать скоростей до 80 км в час. А это велосипед, прокачанный Геоорбитал, без центровым электрическим колесом. Как говорят разработчики устройства, позволяет за 60 секунд превратить обычный велосипед в электрический. Выглядит орбитальная конструкция достаточно компактно и стильно. Крепление устройства довольно простое. Следует заменить переднее колесо и установить на руль дроссель с кнопкой под большой палец, предназначенный для регулировки скорости. К слову, такие электроколеса подходят ко многим взрослым велосипедам и выпускаются в двух размерах. Поставляется Geo с надежной вспененной шиной, исключающей проколы. Что еще могу добавить? Разработка оснащена бесщеточным двигателем мощностью 500 Вт, чего вполне достаточно для разгона до 32 км в час. Съемный литий-ионный аккумулятор при полном заряде помогает преодолеть около 30 километров. А если еще и крутить педали, то расстояние увеличится до 80 километров. А встроенный USB-разъем позволяет в пути заряжать телефон, фонарик, динамик и другие девайсы. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативные комментарии под видео. И все, ты участвуешь! Но ну, а в прошлом конкурсе победил Руслан Очкасов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!